Ёльский кот или кем в Исландии детей пугают? Здравствуйте, дорогие читатели. В разных странах перед новогодними праздниками детей пугают по-разному. И только в Исландии дети боятся кота. Ельского кота. Что это за зверь? Почему он внушает страх? Об этом мы сейчас и узнаем. Для начала я расскажу, что такое Ель. Йоль — это древний кельтский праздник. По преданиям богиня рождает солнечного младенца и удаляется на покой до наступления весны. На землю спускаются боги, людей навещают души умерших, а эльфы и тролли нашептывают свои подсказки. Также вращается веретено судьбы. Само название Ёль означает «колесо» или «вращаться». Йоль. Есть поворотное время года. Начинается этот праздник в день зимнего солнцестояния и длится 13 ночей. Но вернемся к нашему коту. Он живет в горной пещере с ужасной людоедкой Грюли и является ее домашним питомцем. Ёльский кот огромен, пушист и прожорлив. Огромен в прямом смысле слова, в легендах его описывают как звери величиной с быка. Шерсть звери черна, а глаза красны. С наступлением йоли кот спускается с гор и охотится на непослушных детей, а также на лентяев и тех, кто не удосужился добросовестно подготовиться к празднику. Зверь может заскочить к людям на огонек и съесть весь праздничный ужин. И благо хозяев, если он покажется йольскому коту вкусным. Иначе пушистый и прожорливый монстр слопает их детей, будь они даже самыми послушными во всей Исландии. Любит он полакомиться и лентяями. Коту вовсе не нужны особые навыки, чтобы вычислить нерадивцев. Достаточно посмотреть, во что они одеты. Если одежка новенькая, то ее хозяин честно трудился весь год и смог себе позволить обновку на праздник. Но случись так, что наряд останется старым, то бездельник попадет к ельскому коту в брюхо. Однако, несмотря на вышеперечисленное, в какой-то мере кот не только справедлив, но и добр. Хороших детей он никогда не оставит без подарка к празднику. Происхождение мифологического существа, йольского кота, отчасти, связано с традициями исландского быта. Овцеводство всегда занимало главное место в хозяйстве у исландцев. Производство сукна из овечьей шерсти было, по сути, семейным промыслом, после того как осенью постригли овец, все члены семьи берутся за обработку шерсти. Обычно Работа была завершена к святкам, когда в стране проходили ярмарки. Из этого сукна делалась зимняя одежда для всей семьи, особенно для подрастающих детей. По обычаю, каждому члену семьи ткались носки и варежки. И получалось, что тот, кто хорошо и усердно работал до святок, получал обновку, а бездельники оказывались, так сказать, у разбитого корыта. Чтобы мотивировать детей к работе, родители стращали их посещением страшного йольского кота. Все думают, будто знают, кто таков кот Йоля. И ты тоже так думаешь, но вы ничего не знаете. Он ходил по нашей земле, когда Йоль еще не был Рождеством Христовым, а был просто Йолем. Этого кота не убить, он меряет пустоши хозяйским шагом, а где видит жилье, крадется, словно загробная тень, скользит змеей, прячется за сумерками. Хотя рост у него изрядный, съесть человека на обед для него — ничто, сущий пустяк. Он терпеливо сидит в засаде, древний убийца, и всегда появляется нежданным. Он может исчезнуть в одном месте и сразу объявиться в другом, за сотни миль. Такие случаи бывали. Любая собака при виде его сомлеет, даже самая свирепая. Иная же окалеет в раз. Огонь ему не страшен, пройдет сквозь него, и будет таков, хуже всего, если он улыбнется человеку с той стороны очага. Тому бедняге нипочем не дожить до следующего йоли, сгорит как свечка. Вода превращается в лед, Стоит ему подуть на нее сквозь усы, клыки и когти у него остры, как сколы льда. Он — один из могучих духов этой страны, без чего соизволения ни один корабль не пристанет к Исландскому берегу. А знаешь ли ты, отчего а этот кот зовется Йольским? Под Йоль все меняется и струится, и этот мир готовится свалиться в преисподнюю. Потому люди и придумали веселиться до да пьянствовать, да меж собой договорились, что завтра, мол, опять взойдет солнце. Вот оно и восходит, куда ж ему деваться? А еще потому, что люди жертвуют. А за жертвой кто приходит? Правильно, кот Йоля. Будешь лениться, кот съест твой обед. Вот так стращают вас, сорванцов. Поверье об опасном и страшном черном коте было впервые записано в XIX веке. По фольклорным рассказам, Ёльский кот живет в горной пещере со страшной людоедкой Гриллой, которая похищает непослушных и капризных детей, с ее супругом, лентяем Леполуди, их сыновьями и они же исландские Деды Морозы. По более поздней версии сказки, более гуманный Ёльский кот забирает только праздничные угощения. Та. На этом рассказ о пушистом и прожорливом Ёльском коте подошел к концу. Надеюсь, что вам понравилось.